Разлетаясь на осколки, разговоры недомолки, Убиваю стрелы колки. Кровавый тянем долги И победы разделяют нас. Дальше тишина, это чья вина И мы рядом, но холод, как стена Я с тобой один, ты со мной одна разум выдает ошибку, собирает и запрывка, но не склеит все, как было вновь, И ступая почвой Я с тобой один, ты со мной одна Дальше тишина, дальше тишина Это чья вина, что разрушен мир Это как война Снова я один, ты одна Дальше тишина И почвы зыбка Субтитры